всем привет с вами сергей бердачук сегодня мы будем начинать серию вебинаров посвященных методам повышения продаж моя цель это предварительное знакомство перед большим тренингом выдать вам ряд тем которые мне надо для книги то есть я буду достаточно конкретные материалы давать я планировал начале один семинар дать но судя по объему по плану я в один не вкладываюсь поэтому я решил разбить на несколько тем которые будет единую картину вам показывать и в ходе этих тем вы узнаете это пять ключевых составляющих которые влияют сильно на ваш бизнес причем независимо от вида бизнеса пусть вы занимаетесь офлайновыми продажами магазин у вас или вы в интернете продаете неважно Важно, что они работают везде. Сегодня мы затронем тему, в основном, самые простые способы повышения прибыли при помощи корректировки некоторых параметров, достаточно простые. То есть уже к концу сегодняшнего семинара некоторые из вас, может быть, будет инсайт, а может даже уже и внедрят. Я надеюсь на то, что вы решитесь все-таки сделать те вещи, которые я сегодня буду озвучивать. И решитесь внедрить и проверить, действительно оно работает или не работает. Потому что именно внедрение, самое главное, я хочу, чтобы вы внедрили. Уже сегодня вы сможете поднять, по результатам сегодняшнего семинара, вы сможете поднять прибыль от вашего бизнеса реально процентов ну, 10-20. Это я могу практически гарантировать. Если вы даже может и больше, потому что все зависит от того, какой у вас бизнес. Итак, пять ключевых составляющих бизнеса. Сейчас открою панель, буду рисовать. Я решил слайды не давать пока, а сегодня будем полностью прорисовывать. Ой, что-то у меня так медленно все работает. Секунду. Выберем первый составляющий. Это входящий поток. Нарисуем такого человечка который будет символизировать ваших потенциальных клиентов. То есть без потенциальных клиентов, естественно, что продаж не будет. То есть это важнейший фактор, но в то же время достаточно дорогое. Я рассматриваю то, что на текущий момент у большинства у вас уже есть какой-то бизнес, уже есть какие-то клиенты, поэтому мы пока не будем сильно его затрагивать, а именно привлечением клиентов мы займемся на следующем семинаре. И по результатам всех этих семинаров я, наверное, сделаю так, что самому активному участнику, кто будет комментировать, то есть я буду сразу вот организационные вопросы, по результатам каждой нашей встречи я буду выкладывать видео на специальной странице, где вы можете дать вашу обратную связь, задать вопросы, и самому активному в конце будет бонус. Так, первое, это у нас потенциальные клиенты, входящий поток. Далее, какой факт, на который мы можем активно влиять, это первая покупка. Нарисовали такой вот знак доллара. Первая покупка, когда человек что-то у нас хоть раз купил. Фактически на этом этапе мы преобразуем из потенциального клиента в покупателя. То есть он уже реально у нас становится покупателем. Дальше, что нам важно знать, это... Средний чек, который мы зарабатываем с каждой вот такой покупки. Но опять же, средний чек в зависимости от того, в какой период мы рассматриваем. Либо же мы рассматриваем период, например, за день, либо же средний чек за время жизни с клиента. Ну и имеется в виду жизнь в плане работы с вами, с ваших контактов. Средний чек. Тоже доллар пускай ой, будет. Как посчитать средний чек? Может кто-нибудь не знает написать или нет? Средний чек это отношение количества покупок написать, да? Ну представьте, что к вам приходят люди в магазин и покупают товары. Грубо говоря, и вот 100 человек купило, и вы по чекам смотрите выручку за день и делите эту выручку на количество людей, сколько купили. И в итоге у вас получается средняя выручка с Клиента. То есть не то, что конкретный человек купил, а именно такой средний показатель, который показывает, сколько вы в среднем клиента имеете за день. Понятно, отлично. Дальше. Повторные продажи. То есть, клиент, либо же за период времени, ну, как правило, в магазине за раз клиент не покупает повторно, в пределах дня идет у нас обычно одна покупка. Но повторные продажи это важнейший фактор потому что продать человеку который у вас уже до этого что то купил и он вас уже знает особенно это в интернете хорошо коррелирует потому что очень важна как доверие процесс доверия человек который у вас уже что то купил в семь раз более охотнее купит у вас повторно именно за счет этого стоимость повторной покупки как правило, выше. Причем, если учитывать технологии, технологии Frontend and BandCand, особенно это актуально в интернет-бизнесе, когда мы предварительно для знакомства людям предлагаем какой-то более-менее дешевый вариант, дешевый продукт, а потом уже, когда человека, например, тест-драйв, то есть мы даем какой-то качественный продукт за небольшие деньги, человек знакомится с ним и в дальнейшем он уже знает, что вы даете качественные продукты качественную информацию или решаете качественные его проблемы этого человека ему продавать гораздо проще ну и последний показатель это прибыль нарисуем как такой день денежный мешок к сожалению я так быстро не получается рисовать как хотелось бы меня очень плохо двигается и причем прибыль та прибыль, которую вы извлекаете с этого клиента, все это вместе можно описать одной формулой. Я уже рассказывал про нее, в принципе есть книжки, в которых написано: прибыль равна это объем продаж. Сейчас прибыль равна это объем продаж. Что-то меня тормозит все. Множит на маржу. Надеюсь, вы знаете, что такое марша Или тоже надо объяснять. Я надеюсь, все-таки вот у нас люди многие уже в бизнесе собаку съели. Но ну, маржа это Реально то, что на чем. На какой процент вы заработали. Отлично. Знаете или отлично? То есть это процент прибыли от стоимости и ваших затрат. То есть, например, если у вас продукт продается за 100 рублей то вы с этого продукта зарабатываете грубо говоря 20 процентов вот это вот и есть маржа то есть это то что вы реально вы чтобы купить этот продукт приобрести или создать этот продукт вы тратите какие то деньги плюс затраты на офис затраты на съем помещения например если это магазин бутик какой нибудь электроэнергия плюс затраты на всякие на продавцов, на зарплату, плюс налоги. Все это вы учитываете и в итоге вы считаете, во сколько вам реально получается заработок. То есть именно сколько вы выигрываете с каждой продажи. Это вот фактически вычисляется маржа. Количество клиентов. Объем продаж равен у нас. Это количество клиентов умноженное на средний доход от каждого клиента сколько людей пришло например пришло 100 человек при среднем чеке например у нас средний чек полторы тысячи рублей вот умножаем 100 человек заработали с них полторы тысячи И когда мы умножаем на маржу мы получаем реальный наш доход опять же количество клиентов равно это количество потенциальных клиентов которые зашли в ваш магазин Реально, вот, допустим в магазин зашло 500 человек и купила из них скажем так сотня то есть это получается 20 процентов купивших вот этот вот разница это называется конверсия насколько клиенты конвертируются попробую сейчас все таки написать мне к сожалению а давайте я текстом наверное, напишу все эти формулы будет тогда четко видно так объем продаж равно количество умножить на средний доход ну, пускай это доллар пускай будет. Так, прибыль у нас равна это объем умножить на маржу, количество клиентов у нас зависит еще от конверсии. То есть, если мы разложим количество клиентов, получится даже так вот так вот это будет пускай количество равно К умножить на конверсию конверсия у нас всегда будет не стопроцентным практически никогда не бывает такой вот стопроцентной конверсии и средний доход с клиента это среднее количество покупок умножен на среднюю выручку но ну, обычно в течение дня у нас одна покупка но вот если рассматривать повторные продажи то скажем так в магазине может быть ежемесячная. Человек приходит, получает зарплату или даже два раза в месяц получается, что у нас есть аванс, есть зарплата. Люди приезжают в супермаркет затариваться, либо же там периодически с какой-то периодичностью, скажем так, два-три дня проходит, человек пошел, несмотря какой магазин, например, продуктовый, пошел, купил. То есть вы знаете, что человек повторно приходит и покупает. И вы за какой-то период времени вычисляете какая сумма. У вас получается. Что я хотел спросить? Напишите, пожалуйста, в чате, чего вы хотите больше, больше клиентов или больше прибыли. Что вам важнее? Больше прибыли. Больше клиентов. Интересный вариант. Так больше клиентов будет больше прибыли. Не, не факт, понимаете? опять же, клиенты, покупатели и клиенты – это разные потенциальные клиенты. Все-таки кому-то больше клиентов нет, больше прибыли хочу. Но фактически зависимость все равно прямая у нас количество входящего трафика, то есть если людей на самом деле нету входящих, то естественно, что у вас не будет никакой прибыли. Поэтому мы рассмотрим в следующий раз именно как привлекать клиентов в ваш бизнес. И разные варианты, как в интернете, смотря какой у вас бизнес. То есть, я буду и про интернет привлечение способы рассказывать, и про офлайновый бизнес. А сейчас я хотел бы с вами составить такую табличку. Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу. Когда будете готовы, отметьте, пожалуйста, в чате. Я пока допишу вам формулу полностью. Так, готово у нас получается итоговая формула количество клиентов то есть лиды умножаем на ой так лиды это по английски leads то есть у нас но перекочевала в наш русский язык фактически Это те потенциальные клиенты которые заинтересовались вашим продуктом умножаем на коэффициент конверсии это уже получается после конверсии это наши клиенты умножаем на маршрут Умножаем на среднюю покупку. То есть средний чек. И умножаем на количество транзакций. Количество покупок за период времени. Умножаем на количество транзакций. Причем мы можем рассматривать формулу как в разрезе дня, так в разрезе какого-то промежутка времени. Месяца или, скажем, года. Так вот. Хотел с вами нарисовать табличку по текущему вашему состоянию. Расчертите табличку на четыре колонки. В первой колонке пропишите месяцы: январь, февраль, март, апрель. Я с вами тоже буду себе заполнять эту табличку. То есть 12 месяцев вы прописали. Вторая колонка. Это напишите, сколько вы сейчас зарабатываете. Это все себе. Мне прописывать. Ну, кто захочет, потом может прописать цифры в чат. Сколько вы сейчас зарабатываете? Например, кто-то зарабатывает 30 тысяч, кто-то 50, кто-то ну, 300 тысяч месяц. То есть в этой второй колонке вы месячному пропишите для себя, сколько вы зарабатываете в среднем с вашего бизнеса. В следующей колонке напишите те цифры, суммы, которую вы хотели бы, сумма для комфортной жизни. То есть сколько бы вам хотелось. Когда напишите, отметьте, пожалуйста, часть. Так, я тоже пишу. Ну, скажем так, как вариант. Вот, например, в первой колонке, если мы прописываем 300 тысяч, 150, 250, и в конце подбиваем итог, сколько мы за год зарабатываем. Ну, вот при среднем доходе в 300 тысяч, ну, грубо, 3 миллиона. То есть до 250 это так. 250 тысяч в месяц, 3 миллиона за год получается. А сколько бы хотелось, ну для примера хотелось бы миллион зарабатывать. А в третьей колонке пропишите аналогично, но сколько на самом деле вы хотите денег, именно без иллюзий, то есть не миллиарды там, я хочу то миллиард баксов, а реально вот такая вот, чтобы, знаете, вот для сравнения, что вы чувствуете, что жизнь удалась. Вот встретили вы одноклассника? или какого-то друга детства и вот ощущаете в себе, что вот жизнь удалась, что я обеспеченный, что мне хватает на жизнь меня без напряга. Вот составьте себе вот такую табличку, напишите для себя цифры и подумайте, вот хочется ли это заработать. Вот если вы смотрите первую колонку, дайте вот пять показателей, которые я расписал. На самом деле не так все сложно их увеличить. А если их банально каждый из них увеличить на 15%, у вас прибыль возрастет в два раза. Каждая мелочь, то есть если вы увеличиваете немного поток клиентов на 15%, плюс 15% конверсии, причем там такие зависимости интересные получаются, что вот мы сейчас будем рассматривать воронку продаж, что, что с, фактически для любого бизнеса есть своя воронка продаж. Она у каждого бизнеса своя, но я я рассмотрю какие-то свои варианты, например, может абстрактные, может даже... Давайте я вам покажу, как я работаю в коучинге, по какой схеме с людьми. Фактически мы всегда разбираем воронку продаж для конкретного бизнеса. Например, приходит клиент и говорит, что надо раскрутить интернет-магазин здорового питания. Например, подают бАды тренажеры В любом случае в вашем бизнесе, то есть независимо интернет это бизнес или офлайновый, есть какое-то начальное состояние, есть показатели, которые я озвучил, они уже у вас должны быть известны. То есть начальное состояние. В данном примере есть сайт, средняя посещаемость 2000 человек в сутки, средняя конверсия в покупателей 3 процента. Вот она маржа 30 процентов средний чек полторы тысячи за день у нас одна покупка и в среднем получается так что человек возвращается на сайт и покупает два раза в год показатель по нашей формуле посчитаем получается что когда мы это все перемножаем количество посетителей умножаем на конверсию 2000 входящего трафика дают нам 60 человек в день. 30 процентов маржи дают заработок 450 рублей чистой прибыли. Таким образом получается 27 тысяч в день заработок. В месяц в среднем получается 810 и за год 9,7 миллионов Что мы делаем? Первое, мы начинаем работу над повышением маржи. Как повысить маржу? Я чуть-чуть попозже расскажу сегодня же. Ну самое простое это мы начинаем пиарить высокомаржинальные товары, проводим МБЦ-анализ вашей продуктовой линейки, как происходит торговля, какие товары дают наибольшую прибыль и начинаем именно упор на них давать. За счет этого у вас повышается маржа. Если у вас маржа повысилась с 30 процентов до 40, вот, то по формуле мы получим что осталось те же 2000 человек, нам дают 60 клиентов, которые с маржой 40% при том же среднем чеке, у нас уже будет заработок с каждого клиента 600 рублей, было 450, стало 600. Соответственно, именно доход возрастает до 36 тысяч, за месяц до миллиона и за год 12 миллионов. Далее повышаем средний чек. Как повысить средний чек, я расскажу чуть-чуть попозже. Сегодня же. Но если мы повышаем средний чек с полутора до двух тысяч у нас получится что те же 2000 входящего при 3% конверсии дает 60 человек. Теперь же у нас доход с каждого клиента получается за счет повышения среднего чека. Мы ему допродаем различных товаров или более дорогих товаров. Сумма совокупного уже возрастает до 800 рублей, что в итоге за день выручку, доход нам повышается до 48 тысяч. Соответственно, 144 миллиона это в месяц, умножаем на 30, и за год 17 миллионов. Дальше следующий параметр, который нам можно повысить. Вот эти два параметра, в общем-то, достаточно малозатратные по повышению. Следующий параметр, который тоже малозатратный, это повышение конверсии. На сайте это решается достаточно ну, недостаточно просто, но в основном за счет аналитики. То есть идет, если повысить конверсию с трех, например, до 10 процентов, то есть при том же входном трафике, мы затраты на клиентов у нас не меняются. То есть как было две потенциальных клиентов, вот ваш магазин приходит две человек в день. Как они заходили в средний поток, так они и будут заходить. Вы в рекламу ничего не вкладываетесь. Вообще реклама она сама по себе не продает, понимаете? Продает магазин. Как вы конвертируете людей в покупателей? Вот здесь вот конвертировали. Плохо конвертируете. Было 60, стали лучше конвертировать. Лучше стали продавцы работать, облизывать ваших клиентов, улыбаться им, разговаривать. То есть вы проводите тренинги разнообразные с вашими продавцами. Вообще продавцы ⁇ ключевой фактор, на самом деле, ключевой фактор в вашем магазине для повышения продаж. В данном случае это интернет-магазин. Тоже тут рассматриваем это сплит-тестирование, то есть есть клиент приходит на страничку какую-то, мы делаем две версии или несколько версий этой странички, распределяем трафик А и Б. И какое нам действие положить, например, в корзину? Какая страница лучше меняем? То есть технически я это рассказывал в тренинге по интернет-продажам и в дальнейшем тоже буду неоднократно рассказывать в книжке по технологии Эдвардс по привлечению клиентов я подробно это все рассказывал. В магазине точно такие же техники практически используются за счет повышения конверсии на 10 процентов хотя на самом деле на сайте вот это очень критический фактор получается. там буквально доли процентов в интернет магазинах если он ну я тут утрирую потому что 10 процентов во первых тяжело получить во вторых если это уже раскрученный магазин как правило они, у них там разница в доле процента возрастает то есть там не например было три мы делаем 3 3 но все равно очень сильно у нас будет это влиять на конечный результат Конкретно для интернет-магазина это один из ключевых вещей, который надо над которым надо постоянно работать. Работа идет именно с аналитикой, с выделением ключевых точек. То есть за счет этого вот у нас возросло, получается, из 60 было, стало 200 человек, стало покупателей. Затрат, опять же, мы никаких не несем. 200, здесь 800 рублей с каждого. Соответственно получается 160 тысяч в день 4-8 миллионов в месяц, 57 и 6 миллионов в год. Ну, немножко на самом деле воронка другая. Если рассматривать более детально, воронка всегда состоит из каких-то этапов. Этапы продаж. В каждом бизнесе они свои. Вот если в данном случае рассматривать интернет-магазин, то человек попал на, на страницу. Например, положил товар в корзину. Из тысяч у нас конвертировалось... Каждый из этих элементов имеет свою конверсию. То есть из 2000 в 500 человек. То есть сколько это? 25%, по-моему, да? 1 четвертая часть. В зависимости от этого коэффициента конверсии, соответственно, у нас сюда проходит только 500 человек дальше. То есть в корзину положили. Но те, кто положили в корзину... Опять же, они еще в таком раздуме, они могут вернуться, побродить в зависимости от вашего сайта, как оно бывает, вернуться, побродить и не, не вернуться в корзину, ничего не купить. Допустим, им они действительно решили тут момент, именно с интернет-магазинами там немножко специфические технологии, то есть человек обычно уже решивший купить, то есть он сделал выбор, и конверсия достаточно высокая. Если по сравнивать с обычным продающим текстом, то конверсия в интернет-магазине обычно более высокая. Следующий этап, например, оформление заказа. То есть он где-то вводит формочку свои реквизиты. Опять же, на этой формочке мы какую-то какую часть клиентов теряем. То есть у нас на следующий этап выходит уже 400 человек. Видите. Непосредственно оформление заказа. Вот эту вот кнопку с корзины на оформление. Перешел или не перешел? 400 человек. Те, кто нажал на кнопку Продолжить оформление, тут вот, опять же много этапов, в зависимости банально мы тестируем разные формы, разные прохождение, разное расположение элементов может дать очень разную конверсию. И на выходе, в данном примере, это 300 человек только дошло до точки оплаты. Из начальной 2000 у нас всего 300 дошло до оплаты. И естественно, что на оплате тоже сваливается часть клиентов. В данном случае... Конверсия уменьшается в конце концов в совокупности до 10%. процентов. На выходе мы получаем. То есть вы в каждом бизнесе мы должны разрисовать свою воронку. Вот это вот называется бутылочная горлышко. Как вода, она не может больше пройти через нее. Но у нас есть какие-то аспекты, которые мы можем регулировать. Например, проходимость в магазине. Если у вас большой магазин, например, не справляется Перегруженность магазина, да. Вы можете открыть еще дополнительную точку. Раз. У вас будет вход... Вы расширяете эту воронку именно за счет объема. Переход в покупку. Более интересная ферма, предложение людям предоставлять. Далее, оформление. Если рассматривать физический магазин, тут сильно очень влияют продавцы. И старайтесь набирать именно профессиональных людей которые именно не как вот на нас в стране получилось так что некуда идти пошел в продавцы такие такие люди вам не нужны от них зависит напрямую ваши затраты вы посчитайте, сколько вам нанять хорошего продавца платить ему в два раза больше и старайтесь опять же вводить систему мотивации клиентов про мотивацию мы потом поговорим отдельно дальше. Уже более затратный способ это повышение потока входящего. Для интернет-магазина это, как правило, контекстная реклама, поисковая оптимизация, всякие социальные сети, то есть различные источники трафика, но они все платные. Все стоят достаточно больших денег. Здесь, банально повысив в полтора раза количество людей на входе, мы получаем, соответственно, настолько же, ну, в зависимости от вашей конверсии. На выходе получается больше людей. Например, привлечение людей на вебинар. То есть, если у вас конверсия продажи на вебинаре достаточно высокая, 10-20 процентов, 10-15 даже так, то просто нагоняя трафик, вы элементарно считаете, сколько стоит вам каждый клиент, чтобы привести его и конвернуть его в конце концов покупателя. Грубо привести, например, на данный семинар Стоимость клиента, учитывая, опять же, воронку конверсии, то есть регистрация на форму регистрации, была порядка двух долларов. Это я не считаю стоимость кликов, понимаете? То есть клики это одно, а в зависимости от того, как ваша страница продающая, то есть опять же, продающие страницы могут иметь разную конверсию в зависимости от того, на что вы продаете людям это надо или не надо. очень странно, почему-то конверсия на бесплатный семинар оказалась достаточно низкая. То есть в последнее время перегрет рынок, народ не хочет идти получать бесплатную информацию. Даже на платные продукты получается достаточно высокая конверсия, то сравнимая с той, же, которую я получил на этот семинар. Ну правда, я и продающий текст не особо писал, то есть не сильно, но ценности опять же вот Покажите людям ценность. Люди не видят ценности. Вот я дал этот материал. Люди не понимают, что он, эта информация поможет им заработать денег, еще больше денег. Вроде как она бесплатная, она не ценится. Когда люди платят деньги, причем чем больше они платят, тем, как правило, больше они ее ценят и больше не внедряют, больше результаты. Так вот, по результатам у нас получается прямая зависимость, мы в итоге возросло до 240 тысяч. Мы. Я еще хочу обратить внимание на то, что у нас поток клиентов, на самом деле мы его разбиваем на более узкие для более эффективного привлечения клиентов. Я в курсе по контекстной рекламе рассказывал, зачем это делается в деталях. Самое простое объяснение то, что людям надо конкретный товар, и для того, чтобы им их привлечь, надо для каждого товара выстраивать свою воронку продаж. Если вы будете продавать для всех и все у вас будет низкая конверсия. Для того, чтобы она возрастала, чтобы у вас здесь вот выход был больше, вам надо выстраивать цепочки на сайте, точно так же в магазине, что если вы продаете обувь, мужскую обувь, отдельная цепочка, то есть рекламная кампания должна быть четко на эту обувь, то есть не на все какие-то вещи, вы конкретно говорите, что такая-то, такая-то обувь, зимняя, например, для мужчин в любом направлении вы должны очень четко позиционироваться никогда не старайтесь в объявлении продать два товара в этом очень большая ошибка часто бывает что хочется и то и другое продать порекомендовать ну и то и другое понимаете то есть у нас есть и, и эта вещь и хочется и эту вещь а людям надо конкретная какая-то вещь поэтому лучше для одной делать одну цепочку для второй другую цепочку за счет этого вы конечный выхлоп повышаете очень сильно повышается и вам затраты на привлечение клиентов сильно снижаются на этом в общем-то и построена эффект контекстной рекламы что она очень четко позволяет выделить какие именно группы клиентов вам привлекать и когда вы делаете вот эти вот узкие цепочки вы можете очень четко определить какие из них дают максимальную прибыль то есть вы в самом начале ну вот как обычно люди не профессионалы дают рекламную кампанию они дают на все сразу да люди приходят но если давать отдельными группами четко вы позиционируетесь вы видите что вот эта вот группа приносит столько-то денег это столько-то денег то есть определенные ключевые фразы их должно быть очень много, то есть рекламная кампания в Google Adwords я, например, делаю. Я меньше 50 компа групп уже в последнее время не делаю, то есть их обычно делается что 50-100, даже больше. То есть практически на каждую ключевую фразу создается своя группа, такая вот вороночка. И эта вороночка должна привести человека на рекламный текст, на продающую страницу, который должно быть написано ровно именно то, что человек искал. То есть если он искал методы привлечения клиентов. Вот здесь вот должно быть написано методы привлечения. Если он искал методы повышения продаж, значит ему должна быть другая воронка, в которой написано при повышении продаж. Ну, кто пойдет на тренинг, тому более детально это все расскажу. Так, следующий элемент, который у нас остался, последний, это повторные покупки. Вот, собственно, с повторных покупок у меня и начался мой интернет-бизнес, потому что основная деятельность моя основная деятельность ⁇ разработка программного обеспечения. Я разрабатываю системы работы с клиентами, так называемые CRM. CRM Customer Relations Management System. То есть система работы с клиентами, которая помогает анализировать, какие клиенты, как мы с ними контактируем и всякие действия типа... Когда дни рождения, когда позвонить, как мы вот эту воронку продаж выстраивали с ними, то есть что конкретно мы действия какие какие рекламные акции проводили И для того, чтобы людей привлечь к покупке этих CRM систем, я именно создал курсы, которые обучают людей продажам в различных сферах, включая интернет-бизнес, включая офлайн-бизнес в итоге оказалось, что это достаточно востребованная и полезная информация. То есть я в итоге консультирую людей и помогаю им делать эти деньги прямо в интернете. Итак, повышение повторных покупок. Если человек за один покупает в среднем один раз, для данного магазина изначально было статус 2 покупки в год. Если же мы создадим такие условия, Работать определенным образом, используя email рассылки, напоминалки разнообразные. Банально, мы просто человека подписываем на рассылку, ежемесячно ему отсылаем какое-то письмо. Человек вспоминает, что Ай, да, я там вот хотел какие-то БАДы, ну не хотел, а ему надо эти БАДы покупать, а вы ему даете ежемесячно какой-то бонус. Вот очень хорошо кто на GoDaddy покупал домены, вы, может, обратили внимание, они постоянно периодически высылают купоны на скидку, то есть они примерно раз в месяц идут то на 20 процентов, то на 30 процентов, то на 15 процентов, и там опять же такие интересные техники используют, например, при покупке свыше 50 -10 долларов скидка такая, это действует два дня, очень четкая стратегия, и зная то что они это высылают ежемесячно но у них всегда дедлайн есть то есть ограничение по времени я активно этим пользуюсь. точно так же и в любых других бизнесах есть похожие техники которые можно применять в данном случае мы можем отсылать человеку напоминалку в нем предложили скидку два дня там 10 процентов ну, смотря от вашей маржи от ваших доходностей. человек вернулся не к вашим конкурентам, а именно к вам. Дело в том, что привлечение нового клиента, вот это вот начальное, оно стоит гораздо больше денег. Если вы по совокупности посмотрите, ну, статистика показывает, что в 7 раз дешевле работать с текущим клиентом, то есть тот, кто у вас уже купил, знает вашу продукцию, знает, что вы ему доставите без проблем, знает, что она качественная, с ними гораздо проще работать. И что мы в итоге имеем, мы в итоге получаем, что вот 6 раз в год, но было два раза в год. Да? Тогда мы на троечку умножаем 720 тысяч в день. Соответственно, 21 миллион в месяц и 200 почти 60 миллионов в год. По итогам очень интересные итоги. Смотрим, к чему же привели наши действия. Вот. Небольшие корректировки параметров на небольшие проценты к чему приводит было 9,7 миллионов в год. Получили. Видите сколько? 260 миллионов в год. Что мы для этого сделали? Заметьте, вот эти вот вещи, параметры, вы можете внедрить уже прямо, ну, вот, вот это вот я сегодня расскажу, маржу и средний чек, вы можете внедрить уже завтра и получить какие-то результаты. Естественно, что они не сразу сработают, но какие-то из них выстрелят, в итоге вы получите повышение прибыли. Причем, видите, оно... Практически для вас бесплатно. Да, вы потеряете часть клиентов, но опять же, вы когда повышаете, повышаете средний чек, маржутом повышаете, например, стоимость товаров. Ну, я сейчас расскажу, как в деталях, но в совокупности ваш доход все равно растет. Вы получаете другую целевую аудиторию. Над конверсией мы будем чуть-чуть попозже работать. И над повышением потока клиентов будем работать в следующий раз. Кому не нравится, есть крестик вверху. Я буду рассказывать здесь пока что элементарные вещи, потому что некоторым для некоторых это непонятно. Курс молодого бойца, курс немолодого бойца подробно, естественно, что подробно все рассказывается на тренинге. Кто-то для себя извлечет полезную информацию, кто-то не извлечет. Это уже как повезет. Понимаете, кто-то не понимает этих вещей Азов. Я просто хочу объяснить разницу, что все эти показатели очень сильно влияют. Естественно, что вы можете открыть любую книжку по продажам, там эти все вещи рассказаны. То, что я буду рассказывать дальше на следующих тренинг на следующих семинарах, многие вещи вы нигде не найдете. По крайней мере, это из моего личного опыта. В среднем они покупают один раз в день. Но в том же магазине одежды это происходит межсезонно. Причем, как правило, вот конкретно для детской одежды это одни и те же покупатели, дорогая одежда. То есть, опять же, вариант. Либо же вы пропускаете очень большой поток через для себя, продавая дешевые продукты, чтобы эту же прибыль получить, либо же продаете единичные продукты. И получаете ту же прибыль, но за счет именно более дорогой продукции. Именно в детской одежде тут кто как выбирает, какой профиль. Чем повысить количество обращений клиентов? Можно использовать различные техники, например, СМС или емэл e рассылки, sms сейчас очень хорошо в магазинах работает, я это подробно в тренинге расскажу, по email рассылкам, email рассылки, ну как бы так, в офлайне они меньше эффективны, больше для интернет-маркетинга, но для офлайнах неплохо работает рассылка обычной почты, не знаю, как вы делаете, даже элементарный обзвон людей тоже помогает получить дополнительных клиентов. Для этого надо вести базу клиентов, то есть те люди, которые к вам приходят, каким-то образом у них собирать эту контактную информацию, чтобы получить информацию, желательно знать, когда у них не рождения, у них у детей. Это дополнительный повод касаний с клиентами. Вы инициируете покупку, чтобы вспомнили именно про ваш магазин, той же СМСкой, что бросаете им предложение, что у вас, например, скидка на период дня рождения два дня. То есть обязательно ограничение вводится, типовое там, например, в течение двух дней до и после дня рождения скидка 20 процентов. Вы стимулируете людей посетить ваш магазин. Опять же, после дня рождения Детям надарили подарки, пришли. Другой вариант это папик. Ну, вот из практического я знаю, что вот приходит э, богатый муж, жена и свора детей. Жена и дети бегают, показывают а отцу семейства, он, как правило для него это немножко напряг и ему лишь бы делались лишь бы побыстрее купить то есть о деньгах здесь речи даже не идет вот в таких случаях практически стопроцентно у нас конверсия происходит это из личного опыта могу сказать что касается того как в разных других бизнесах увеличить именно количество обращений ну давайте пример какой нибудь не помню где рассказывалось наверное, не помню точно кто проблема была у, в одной из американских фирм они продавали кетчуп и рынок постепенно был завален кетчупом я сейчас пока не рисую ничего светлана в общем, постепенно люди стали меньше его покупать. Было объявлено не акция, а именно опрос у различных фирм предложений провести маркетинговую акцию. Были названы достаточно неплохие суммы, такие кругленькие по много-много тысяч долларов, там сотни тысяч долларов. И в то же время был сделан опрос у своих сотрудников, то есть внести предложение. И одна женщина предложила банальную вещь: это спресс который делает крышки для этого кетчупа. Там есть стержень, который пробивает отверстие. Банально, гвоздь можно представить себе. Увеличить этот отверстие на доле миллиметров. Получается, что люди выливают кетчупа чуть-чуть больше, оборот у них то есть расход получается чуть-чуть больше, вроде бы незаметный, но оборот за счет этого увеличился. То есть затраты на рекламу практически нулевые. То есть вот такие вот фишки интересные бывают. Из тех, из вот этих показателей рекомендуемая схема внедрения по увеличению самое простое это повысить маржу потом средний чек потом конверсии потом работать на повторными продажами и далее входящий поток но мы немножко в другой последовательности сегодня расскажу про маржу и увеличение среднего чека потом мы будем рассматривать входящий поток как наиболее понятные темы далее более сложные пойдут так, чтобы увеличить маржу, у нас вообще про ценообразование. Я в последнее время обратил внимание, то есть, есть вариант такой, либо же мы снижаем цену и боремся с конкурентами, либо же мы повышаем цену. Я склоняюсь к тому, что в большинстве случаев лучше повышать все-таки цену. Ну, Хороший пример в книге психология влияния роберт чалдини когда он приводил пример про продажу березы хозяйка магазина они продавали ювелинные украшения и у них плохо продавалась бирюза а это магазин такой для как для туристов в основном был то есть у них какая то партия пришла они ее выставили люди плохо покупали но она в надежде все таки что ее распродадут написала на в записке одна вторая и отдала то есть продать по одной второй цене что лишь бы распродать а продавщица перепутала то есть хозяйка уехала на отдых куда то приезжает бюджет вся распродана все отлично как и планировалось но вот удивление было ее в том что Продавщица не продавщица а менеджер она перепутала цены и цена была поставлена в два раза выше и для людей это был психологический фактор, который показал, что качество продукции то есть раз она дорогое значит оно хорошая если до этого дешевая продукция оно казалось людям что это не стоит этих денег, а так как это дорогое, значит это более качественно я повсеместно точно так же вижу вот когда я начинал заниматься еще вот инфобизнесом один из моих бизнесов связан с инфобизнесом кроме офлайновых, я тоже выставлял цены на низком уровне Но у нас есть разные типы клиентов то есть есть по психологические типы три основных типа то есть те которые ищут самую низкую цену они всегда будут независимо, так сказать, халявщики, независимо от, от того, как, какие продукты есть на рынке, они будут всегда искать самое дешевое. И это у них уже психотип такой заложен. То есть они... Работа на эту целевую аудиторию, она проблематична в том, что вы работаете на грани рентабельности. Вам приходится перелопачивать очень большой объем. Либо же, вот как я сейчас смотрю, в инфобизнесмены все ринулись продавать информацию, какие-то курсы делают и продают ее за копейки, за 300 рублей, за 500 рублей. Она по определению столько не может стоить. Вы обесцениваете свой труд. Поэтому вот тут смотрим, на, как, на какую аудиторию вам гораздо интереснее работать. И я тоже вначале работал на небольшие цены. Но когда поднял цены на порядок выше, сказать, чтобы мой конечный доход, вот если вы рассмотрите эту же формулу, мой конечный доход не уменьшился, а наоборот увеличился. Да, у меня стало меньше клиентов. Но я перешел в другую категорию. То есть следующая категория это те, которые цена качества выделяют. Им нужно максимум качества за ту цену которую вы выставляете. Причем для этого категории клиентов хорошо работают всякие бонусы, то есть они нашли оптимальную цену, но за счет того, что вы выставляете сравнимую с конкурентами цену, но добавляете ценности вашим услугам, ценности вашим продуктам за счет всяких бонусов. И это может быть сыграть на их руку. Ну банально вы продаете какой-нибудь мобильники. В чехов подарок, там наклейка на мобильник, в подарок, доставка бесплатная. И третья категория самая интересная это те, кому нужен результат. То есть это в большинстве мужчины. Но ну вот опять же, возвращаясь к детской одежде, конкретно у меня в бутиках приходит мужчина, богатый, приводит свою араву. Ему задача. Все ходить, расплатиться уйти, нигде больше не таскаться. Им не важно, сколько денег. То есть они вот это самые интересные клиенты, с кем вы работаете. Ориентируемся именно на две вот эти категории. Рекомендую, по крайней мере, вам ориентироваться на тех, кому интересна цена качества и нужен конечный результат. Причем цены вообще, вот если рассматривать ценообразование, во-первых, тестируйте цену. То есть банальные, казалось бы, вещи. Поднятие цены. Кажем, мелочь. Ну, вот допустим, вы продаете какой-то товар mm -hmm. за 2100. Сейчас я напишу. 2100. У нас это получается. И вы решили поднять цену. Сейчас нарисую. 250. Вот 50 рублей разницы. Насколько это отражается на ваш доход. Посчитайте. В процентном соотношении мы подняли цену всего на 2,4%. Для вашего клиента, который. Опять же смотрим, какие. Если эта категория, кому нужен результат, они вообще даже не заметят разницу в цене. Но если вы посчитаете, пример, в данном примере, пусть это будет маржа у нас 20%, это у нас доход... Так, это доход получается. 420 рублей при цене 200. Да? Если мы повышаем цену на 50 рублей, у нас получается доход 470. Отсюда же получаем... Разница дохода, процент прибыли увеличился на процентов При банальном повышении цены всего на, на мелочь на 2,4%. И это эта же фишка распространяется и на дешевые товары. Казалось бы, но ну, на те товары, которые мы перелопачиваем, там, дешевые, ну скажем, продаем какой-то продукт за 50 рублей повысим цену ну пусть будет 59 то есть добавь, дополнительно 9 рублей разница Но тут еще и более интересный показатель получается то есть это получается что мы подняли цену на 18 процентов да? если это маржа 15, 30 процентов то будет прибыль с 50 у нас 15 рублей а после поднятия цены у нас будет прибыль 24 рубля в итоге увеличение прибыли в совокупности на 60%. процентов Вот задумайтесь в вашем бизнесе. Можете ли вы себе позволить поднять цену? Причем повышая цену, вы отстраиваетесь от конкурентов. Они просто не понимают, как вы можете продавать то же самое, но гораздо дороже. Все очень просто. Есть техники привлечения клиентов, причем нужных клиентов. Вот я, допустим, продаю инфопродукты тренинги какие-то обучающие помогая услуги какие-то оказываем в интернете тут у нас срабатывают совсем другие законы если рассматривать вилку цен я знаю что тут некоторые из вас инфобизнесом занимаются и торгуют вот если мы нарисуем график цены на начальном уровне какой-нибудь совсем маленький там скажем до тысячи рублей и вы вот в этом интервале работаете но дальше повышаем цел до 3000 рублей дальше до тысяч до 9 до 30 до 100 тысяч вы выстраиваете линейку продуктов в себе таким образом чтобы у вас были различные продукты миллион пуска даже будет как ни, ни странно у вас могут быть клиенты в каком то диапазоне вот здесь вот потом здесь пусто пусто пусто потом раз и раз какой то там до 100 тысяч у вас купили всегда надо ориентироваться на то, что есть какие-то люди, может быть, вы просто морально еще не готовы к тому, что есть категория контингент людей, которые готовы платить деньги за качество, за удобство, за услуги, готовы заплатить, то есть вип-клиенты, для которых можно предоставить какие-то дополнительные качества. Банально, это можно какой вариант ну допустим я продаю тренинг за 10 тысяч рублей а кто то похоже вроде бы тренинг за три рублей или даже за 500 рублей представьте сколько им надо клиентов набрать чтобы ту же самую прибыль получить а работа от этого у вас не уменьшится это раз а во вторых совершенно другая аудитория будет на этом тренинге то есть вы получите потенциальных, даже не потенциальных, вы получите клиентов, покупателей, но качество этих клиентов будет ниже плинтуса. Они неадекватно себя ведут, они у них очень плохие результаты, как ни странно. То есть вот люди, которые даже вот до трех рублей, которые покупают, реально у них очень низкие результаты, потому что они все время экономят. Люди, которые за 10 тысяч покупают тренинги, у них уже нормальные результаты, хорошие результаты. Вот 30 тысяч заплатили, всегда стопроцентно у них результат. Ну не сто процентов вру, есть люди, которые странные такие товарищи, покупают тренинг за 30 тысяч с веб-доступом, с персональной консультацией, и потом через полгода говорит, ой, я покупал у тебя тренинг, где его можно там получить? То есть, бывают и такие, как вот. Пока с этим не столкнешься, просто поражен становишься. Поэтому старайтесь все-таки для себя выбрать аудиторию, с которой вам больше всего интересно работать. Потому что интересно работать с людьми, с адекватными. Не работайте на низком... На, на, на, если этот низкий уровень используйте, то его используйте в основном как фронтенд. То есть для привлечения какого-то нового потока клиентов, которых потом уже можно обучить. Раскрутить, не то что раскрутить, а обучить тому, что вы предоставляете качественные услуги, и они поймут, в дальнейшем, может быть, перейдут в другую категорию клиентов. Как можно поднять ценность? Ну, типовые примеры. Видели, наверное, перечеркивание цен. Допустим, написано 499, зачеркнуто 399. Еще у людей, для кого-то, может это покажется банальная, но это работает, но ну, тестировать надо. Просто берете ваши ценники в магазине, вот так вот промер маркируете и посмотрите. Обязательно, кстати, любые все ваши изменения, которые вы делаете, всегда делаете анализ статистики. То есть, люб... если вы не делаете учет внесенных изменений, то есть на обум то примерно сработало, не сработало. Вы не должны так думать. Вот вы заполнили эту табличку. В ней написано, что у вас средний чек такой-то, такой-то. Вынесли изменения, продождали, подождали, например, там неделю. За неделю набрали статистику. Повлияло, не повлияло. И другое изменение. То есть в данном случае была цена 499, поставили 399 под ней. Для некоторых это может сработать. Для некоторых не сработает. Бывает срабатывает ситуация. Вообще непонятно. Вот есть Кока-Кола 500 рублей перечеркнуто 500 рублей. Кажется, изменения цены не произошло, но ценность в глазах людей меняется. Альтернативный вариант это вот когда мы продаем инфопродукты, хорошо работает, когда ограничение по времени, то есть, например, вот идет какой-то промо-вебинар, вы продаете продукт и даете линейку цен например до 15 часов 3000 будет стоить кто успел самый первый причем ограничения обычно еще при этом вводим там первые пять по 3000 кто не успел там 6000 или по времени или по количеству ставим счетчик где 10 человек набралось цена поменялась То есть такие варианты они реально работают так Предлагайте высокомаржинальные товары. Вот. Именно те товары, на которых у вас наибольшая прибыль с минимальными затратами. Вот в инфобизнесе это очень хорошо отражается, потому что затраты достаточно небольшие, получаются, достаточно выгодно. Ну и в офлайне тоже, например, в тех же детских магазинах достаточно высокая маржа накрутка сто процентов в среднем идет на детскую одежду вот и посчитайте если вы продаете сейчас вот куртки пойдут пуховики всякие вот пуховик стоит 200 долларов это сколько у нас 6000 рублей вы это, это продажная цена то есть за 6 за 3000 вы покупаете за 6 продаете 3000 в карману ну, там минус затраты на все остальное ну, там процентов 70 получается у вас все равно прибыли то есть не сто процентов а реально 70 процентов марши 2000 вы грубо зарабатываете с каждой единицы еще и хороший вариант это попробуй и купи один из моих бизнесов это софтверные я продаю программное обеспечение и услуги по разработке хорошо работает этот механизм когда предлагается скачать продукт поп попробовать его например в течение 30 дней человек может испытать ну испытательный срок try and buy так называемый и после этого принимается решение покупки в программных обеспечений тут очень хорошо встраивается в саму программу можно встраивать различные попа окна на которые напоминают, что надо купить, что этот продукт функции какие-то там про функции заблокируются. То есть он из профессиональной версии со всеми функциями он переходит в такую в демонстрационную базовую версию более дешевую. Напоминать опять же людям об этом можно используя e-mail рассылки я про e-mail рассылки подробно давал курс хоть он и посвящен не очень у нас популярному сервису Mailchimp но принципиальной разницы в подходах я не вижу то есть если вы используете Smart Responder или какой то другой сервис все равно фишки те же самые основные вещи которые надо использовать это во первых должны знать статистику открываемости ваших писем, потом фильтровать узконаправленно по сегментам вашей базы данных ваших клиентов. Вот если в СМС рассылках рассматривать, то вот фильтруем по дням рождения, например, когда мы рассылаем открытки, мы рассылаем или пи поздравительные письма на новый год, на Рождество. Не знаю, кто-то из вас интересно, вот отметьте, пожалуйста в чате кто-нибудь занимается директ-мейлами, то есть рассылкой поздравлением ваших клиентов по обычной почте еще у кого-нибудь бизнес офлайновый есть? если нет, от минус поставьте, пожалуйста. Так, осенний есть, но не занимаюсь. Остальные по минусам. Так. Так вот, я хочу сказать, что вы очень много теряете, потому что кажется такая вещь, это буржуйская, но она на самом деле работает. Пусть даже вы думаете, что она не работает, но элементарно. Продажа одежды. Вы получить базу клиентов, ну, простая фишка. Вот сейчас перед учебным годом в школе всегда есть список всего района, какие дети где живут. Если приложить усилия небольшие, можно получить эту базу и этим людям перед вот сезон был на 1 сентября в течение месяца за месяц до этого мы делаем спецпредложение, рассылаем рассылку банальные открытки которых мы или листовки, флаеры так, так называем, в которых делаем спецпредложения то есть там, например, до 1 ну не до первого, там, да ладно, пусть до первого сентября скидка такая-то такая, -то, такая -то. Вам надо заявить о себе. Точно также в любом другом бизнесе есть какие-то, вы должны выбрать ключевые моменты, по которым можно э, контактировать с клиентами, потенциальными, как им рассказать о своем магазине. Вот у многих тут я, как оказалось, проблема с привлечением клиентов, я такой большую проблему на самом деле не вижу. У меня и офлайновый, и онлайновый бизнес, и там, и там. В онлайне, элементарно мы делаем контекстную рекламу. Она работает очень хорошо. Мы делаем раскрутку сайта. Тоже вкладываем. Я сразу просто хочу обратить внимание, что бесплатной рекламы не бывает, но вы должны считать, сколько вам стоит привлечение клиентов. Сколько вот реально вы считаете, отметьте, пожалуйста, плюсиком, хоть кто-нибудь считает, сколько стоит реальное привлечение клиентов. Вот за месяц вы привлекли, сколько. Вот, отлично, Арсений. Вот, отлично вы должны знать сколько вам стоит и рентабельность рекламы очень легко посчитать как посчитать качество приведения? то есть те же листовки кто то говорит что не работает кто то говорит что работают я из моего опыта я хочу сказать что работают все очень отлично просто их надо давать определенным образом они не просто от оформления там много факторов которые влияют на качество клиентов то есть какие люди будут приходить или не будут эти люди приходить то, есть то что вы там напишете, это раз как вы это оформите, это два на какой бумаге вы это сделаете это 3 кто это будет раздавать 4 в какое время из 5000 листов пока 8 человек но ну, понимаете хорошо листовки вы по листовкам, но я не знаю, как вы конкретно их распространяли, как вы учитывали, какие листовки, то есть у вас было разные типы листовок или это была одна, то есть вы вообще учитывали разницу, какие приносят, какие не приносят результаты. Любая реклама должна быть учитывали. просто очень низкий показатель 5000 не может давать 8 человек значит что-то у вас там не то было конверсия должна быть заметно выше но. над этим просто надо конкретно работать и смотреть то есть я не могу вот как сказать по вашим данным не анализирую но реально листовки работают и просто либо же вы их должны выборочно давать то есть, есть критерии. А какой у вас бизнес, если не секрет? Осенний. Может быть, дам совет. Так, я пожал по времени, чуть я не вкладываюсь. Услуги ремонт обуви. Угу. Да, тут, пожалуй, надо думать. У меня такого пока профиля не было. С этим надо думать. Потому что как бы так листовка в данном случае. Нужно какое-то спецпредложение. Именно привлечь людей в вашу фирму, чтобы они пришли. Например, объявив какую-то акцию. Ой, еще и английский язык. А, нет, это ан... английский язык. Услуги. Ну, с английским попроще как по мне тут просто афер должен быть совсем другой А людям не нужна скидка в данном случае я бы конкретно для вас для вашего бизнеса я бы не скидку рассматривал им надо например объемом брать то есть вы не деньгами а принеси там на ремонт 5 пар обуви одна из них бесплатно такие варианты больше интересные людям. Либо же принеси бесплатно сейчас, в следующий раз будет со скидкой. Или, то есть, тут надо надо подумать. Я не могу так сходу сказать конкретно про ваш бизнес. Следующий вариант это бандлы. Это когда мы продаем несколько продуктов вместе по меньшей цене. Например, моющее средство плюс Так, много учиться, как и хватить. Татьяна, вы продаете английский язык, вы продаете услуги более конкретно, что вы обучаете, либо же вы, это репетиторство. Тут могут быть разные варианты. Например, английский язык для устройства на работу, английский язык для репетиторства. Принципиально разные подходы. Например, для устройства на работу можно очень даже хорошо продавать, если вы правильно предоставите то есть вы все это феро зависит если вы обучаете человека который за счет ваших навыков ну в варианте именно устройства на работу вы можете предоставить то что человек будет зарабатывать больше что касается репетиторства то тут тоже надо посмотреть и позиционироваться может быть есть вариант подготовить ребенка для учебы в иностранных за границу например вот конкретно у меня сейчас стоит вопрос ребенка послать на учебу за границу соответственно у меня ребенку я нанимал репетиторов у него репетиторов кроме языков есть еще по всем остальным предметам то есть я лицо заинтересованное то есть варианты, как решить проблему, вы подумаете не обучение как таковое, а именно вариант решения проблемы, какие есть проблемы у родителей, которые бы хотели обучить детей английскому языку. То есть не учеба, не, не рассматривайте даже вариант такой, что учеба в школе или, или английский там пригодится. Английский. Ну вот в программировании я являюсь программистом и английский является первым показателем это карьерного роста в дальнейшем. Если вы правильно напишите афер, то так как детей обучать легче, то есть вы соответственно можете провоцировать. Я бы даже может быть выделил какую-то более вип на подстройку по обучению индивидуальный подход для дальнейшей учебы где-то за границей для поступ... работы на таких вот фирмах айтишных особенно очень это важно актуально в общем надо, надо подумать а что касается золота ну золота Тут надо думать, я так тоже схода не скажу. Что такое теле? По телевидению вы имеете в виду рекламу. Я хочу что, сказать, что теле, телевидение оно не так хорошо работает. Ну, это больше брендовая реклама. В ряде случаев, да, можно использовать, например, для рекламы детской как их игрушек хорошо работает можно можно создать акцию когда вы организуете компанию скажем выигра поездку в Диснейленда что касается золота я сходу не скажу я подумаю так Давайте я пока не буду отвлекаться, но я уже с вопросами... Вы мне, пожалуйста, вопросы потом напишите. Я, наверное, один наказ проведу по вопросам. Итак, надбавка за срочность. Пример. Услуги по дизайну рекламы. Вот у меня, я занимаюсь э, рекламной деятельностью. Стандартная цена для какого-то промежутка времени, скажем так, за две недели, а двойная цена 3 дня. Вот, идем по золоту, можно варианты э, скидок э, на свадьбу. То есть при предъявлении регистрационного, там, что там, то есть вы когда, когда молодожены подают на регистрацию, им дается какой-то испытательный срок. То есть вот при предъявлении талона то, что вы зарегистрировались, можно давать скидку на на золотые украшения плюс тут опять же интересные вещи насчет золота золото опять тут разные категории я вот вы можете продавать дорогое можете продавать дешевое например тифани если я думаю что вы в курсе когда я впервые увидел золото действительно такое вот в аэропорту во франкфурте там есть небольшой магазинчик такой когда это смотришь а мне сразу вспомнился фильм вот есть такое колечко не не кольчик завтра путифа не называется когда девушка она ей важно было быть получить внимание вот это вот как возвращаясь вот к теме ценообразования и людей есть люди которые по хотят а люди люди которые переходят из ну я не знаю знаете ли вы про теорию рек такая есть теория вообще вот теория развития личности есть спиральная динамика 7 уровней развития даже 8 на самом деле и есть теория рек когда люди у них есть какой-то ценовой диапазон вот есть халявщики которые за копейки работают но потом есть люди которые более дорогие вещи покупают вот для некоторых важно очень важно ощущать себя в этой когда вот попадаешь первый раз в такую тусовку возникает такое трепетное ощущение Вот когда в первый раз м -м, обедал помню в дорогом ресторане, вот сейчас вот для меня уже это стало важным фактором, когда ты приходишь и люди там, понимаете, вот вы платите деньги за ощущение того, что ты там можешь себе это позволить, это раз, во вторых ты знаешь, что люди-то вокруг, ты во-первых с ними можешь с некоторыми познакомиться, они тебя видят, то есть как рыбак рыбака видит издалека, понимаете? Пусть я даже там одеваюсь скромно достаточно, но за счет того, что ты находишься в нужном месте, в нужное время с нужными людьми. То есть, вот подумайте про золото, то есть вариант такой, что может быть для некоторых людей можно показать ценность, обладание. Вот колечко Тиффани, мечта американских девушек. У нас может быть такого нету, но вот у них оно там стоит, ну, грубо, пять долларов. То есть у нас такие обычные аудитории такие не покупают. Понимаете? то есть вот это вот можно показать и каким-то образом обыграть эту штуку что если вы хотите попасть вот в эту другую реку то есть вот есть вот поток вот в одном потоке там у тебя э, зарплата ну скажем так от тысячи до 10 тысяч а следующий поток уже там от 30 тысяч до 100 тысяч вот переско перескочить в доход в более высокую реку когда ты в него перескакиваешь у тебя резко меняется крут ценностей вот играть этот вариант, когда ты можешь позволить себе купить дорогие вещи, Понимаете? то есть вот этот фишку. Ну и что касается листовок, опять же, вот для золотых рукодель, для золотых изделий это должны быть совершенно другие вещи, то есть качество. Тут очень важно качество. Если для некоторых товаров подойдут там напечатаны на лазерном принтере, то вам однозначно должно быть качественный продукт. Немного отвлекусь. Вот буквально я вообще последнее время помешан на продажах и очень люблю, когда мне красиво продают. Недавно мне пытались продать фильтры для очистки воды. А я психология продаж это вот увлекся. Мне очень нравится, когда люди хорошо продают и когда предлагают вещи. Пусть даже она мне не нужна, но если они меня убедили, что она мне нужна, то я, возможно, куплю. И девушка, я не знаю, по какой базе они там нашли, но жена моя знает то, что я этим увлекаюсь, она позволила девушке нам произвести демонстрацию. Пришла девушка, открывает каталог такой, у нее там картинки, нарисованы эти фильтры, семь уровней очистки, спрашивают, какие у нас используются. Я ей говорю, что так и так она мне начала расписывать что вот это компактный фильтр при этом показан на картинке и говоря какие-то фразы какими-то словами непонятными для меня то есть вот представьте я человек не обладающий терм... не знающий терминологии там, я даже повторить это не могу то есть какой-то там квази синросер для меня это синхро... фазотрон какой-то она мне что-то говорит да это умные слова но мне это как потенциальному клиенту сто лет не надо. Мне что, надо? мне надо было объяснить. Вот она мне в самом конце, я ее все время наводил, то есть я ее наводил на наводящие вопросы, рассказываю, я говорю, вот компактный вы говорите, в чем выражается эта компактность? Она говорит, ну вот тут такой бачок там у него всего там столько-то литров, но понятие компактности в, моей, в моем понимании это то, что в мойку там вот недавно мы приобрели новую кухню, у нас она туда войдет без проблем. А она мне говорит про какое-то там ведро 10-литровое, которое я не знаю, куда в этом впихнуть. Плюс эти семь фильтров. То есть я бы не сказал что с моей точки зрения это компактность. Это первый показатель, который мне важен. Второй показатель она мне, да, она мне потом продемонстрировала в самом причем конце. С чего надо было рассказывать? Это надо было рассказывать с проблемы. Надо было показать, что у меня есть проблема. Что у меня вода из фильтра течет вот она какой то прибор вставила и два сосуда с водой в одном моя вода в другом она после своей фильтрации продемонстрировала то есть они там где то заранее профильтровали и моя вода была такая с пеной какая то коричневая она мне потом показала на картинке что это означает что там повышенное содержание железа что там какой то специальный фильтр вот. Вы должны людям первоначально убедить, что им это надо, что у них есть проблема, то есть создать для них проблему, а после этого предлагать решение. Ну, это немножко отвлекся. Так. Надбавка за срочность. Это реклама, например. То есть я могу продавать да, Вот рассматриваем ваше обучение английскому языку. Просто я, например, тоже знаю, у меня жена, у нее хобби, она занимается, ну не репетиторскими услугами, она обучает специфическим вещам по аналогии. То есть стандартная цена, она эти вещи делает, скажем так, по цене за неделю, она цена там, допустим, 100 долларов, либо же делает это же, если надо очень срочно, можно сделать за три дня вы вы за счет э, времени вы можете поднять цену существенно. Аналогично, например, доставка параметр, который вы можете ввести, это, скажем так, на 20 процентов дороже за, ну доставка, например, в течение недели. Вы что-то купили там какую-то мебель, вот я недавно кухню покупал. Доставка в течение недели, в течение э, в, в, когда приедут, тогда приедут. Либо же вы доплачиваете досрочность за то, что они приедут в удобное для вас время. И разгрузят. То есть, вот это вот вещи, на которых можно дополнительно зарабатывать деньги. Отбавка за капитамизацию. Тот же пример с кухней. То есть вариант, когда можно купить кухню по стандартной цене, там какой-то базовой комплектация. Другой вариант, как я покупал, это я вызываю человека, он мне приезжает домой. Для меня создает план на компьютере, для меня кастомизировано вот это вот решение, специально под, под меня сделано, и оно стоит чуть ли не в два раза дороже. Но я готов за это платить, потому что есть люди всегда готовы платить за такие вещи. Или я вот, например, разрабатываю программное обеспечение, это система работы с клиентами. Точно так же есть базовые решения, скажем так, типовое решение, ну, 10 тысяч оно стоит. А кастомизированное, то есть профильное решение для конкретного клиента может стоить 60 тысяч. То есть разница может быть очень большой. И желательно, чтобы у вас в ассортименте были дорогие, очень дорогие продукты. На их фоне может быть тоже колечко, вот если рассматривать, то есть может быть очень дорогое колечко. Средней цены и дешевое. И если эти вещи будут примерно внешне одинаково выглядеть, то человек, у него создается субъективное ощущение, что он по типу купил точно такое же, как тот же Тифани. Но он купил, например, не за 5000 долларов, а за тысячу долларов. Как будто бы он обманул. Хотя, типа, поддельно... Ну, оно, не... оно вроде как и настоящее, вроде как внешне выглядит. То есть есть как покупать такие часы, там, подделки. То есть, если часы стоят... Нормально, там 1003-5 тоже долларов. То есть могут за 200. Типа такие же. Есть, но когда у вас есть возможность выбора, то есть вы в противопоставлении ставите дорогой продукт. Пусть его редко покупают, но всегда найдется покупатель, который его купит. Плюс у вас автоматом возрастут продажи основных продуктов за счет того, что люди людям есть чем сравнить. Так, изучайте чужую рекламу. Это очень хорошо видно, мало того, что изучайте продукцию, ну, рекламу конкурентов, но еще я рекомендую вам смотреть всякие вот передачи есть магазина диване. Я просто в последнее время обожаю ее смотреть. Там очень хорошо идет постановка, то есть там все сделано на продажу. Внимательно разложите по полочкам. Но в дальнейшем еще в тренинг, ну не в тренинге и в тренинге и на этом вот курсе бесплатном я расскажу по психологии продаж, что за счет изучения вы какие-то фишки можете у них подчеркнуть Что еще можно применять? Фраза "Предложи еще", то есть предложение, то есть когда вот в кафе особенно, когда вы что-то закупили. Идет пауза, и вам говорят, что-нибудь еще. То есть вот это вот отработанная техника ставит человека в такое положение, что у него некоторые просто неудобно... То есть если они даже не хотели это купить, они все равно это покупают. В интернет-магазинах автоматически можно организовать... С этим продуктом покупают еще то-то, то-то, то-то. Очень часто вот книжка так покупаю. Я бывает пачками покупаю, причем выбираю мне так вот. Одну выбрал, какую-нибудь мне посоветовали, там смотрю внизу еще какие-то книги в доесок. Еще вариант предложить более дорогой товар. То есть, когда человек уже на кассе, уже готов купить, вы можете предложить почти такой же. Или более качественный. По каким-то критериям вы можете ему обосновать, что этот продукт лучше. И вполне возможно, что он его купит. То есть вы, соответственно, больше на нем накручиваете. Еще вариант. Это предложить больше количества по цене, по той же цене. Ну, типовое решение это 3 по цене 2. Когда вы продаете дополнительно какую-то услугу, вот те же консультации по. Английскому языку, вы можете предложить первые три консультации, ну, не консультации, а репетиторства репетиторство по цене двух. Так, дополнительные опции. но ну, опять же, я рассказывал про серым систему работы с клиентами. Это когда я продаю базовую версию, продаю дополнительные версии, когда какие-то дополнительные фишки включены. То есть есть про версия в которой включены какие-то множество дополнительных опций есть базовая версия либо же есть кастомизированное решение вообще специально для клиента делается соответственно цены на все разные автосервис очень часто такой применяется то есть есть базовая комплектация автомобиля и возможность получить такой же ну, этот же автомобиль там, с, с другим приемником всякими там обогревателями стекол обогревателями сидений с кондиционерами и так далее то есть цена именно на этих дополнительных функциях, причем очень сильно на них накручивается вариант бесплатная доставка для суммы например больше какой то там ну, скажем так если вы купили товара больше трех рублей то есть вы за счет этого увеличиваете объем того чтобы именно среднего чека чтобы люди больше купили у вас еще вариант интересный для я как то консультировал не кафе а этот такой ресторанчик когда вы делаете сертификат при оплате то есть когда люди вам оплатили вы делаете еще дополнительно сертификат и говорите что ну, но она заранее даже наговорится то что у нас вот акция такая например при э заказе совокупном заказе больше 3000 рублей у вас следующий заказ сумма там 300 рублей включается то есть имеется в виду что вам дается специально такой этот, талончик красиво напечатанный в следующий раз вы его в зачет можете то есть 10 баксов а приятно как бы так то есть, но ну, за счет того, этой вот простой манипуляции, вы первое, вы человека провоцируете больше оставить денег, средний человек увеличивается. Второе, то, что человек вам вернется, то есть вот этот показатель повторных покупок, он обязательно вернется, чтобы эти деньги повторно. Но это может больше даже для кафе более актуально. То есть вы помогаете людям набрать больше товара. Помогайте увеличить этот средний чек. Вот в магазинах для удобства у нас, например, мы применяем такую интересную фишку. Мы предлагаем коробка, так обычно такая бумажная коробка типа какая-то телевизор с, с ручками, чтобы человек мог туда все это свалить поставить машину, то есть не просто пакеты, как вот в супермаркетах, а именно коробка. В эту коробку удобно достаточно складывать много всего. И кажется, что она она очень классно заполняется. То есть вроде бы не не такой большой объем, но за счет этого очень сильно набегает Про, средний чек. То есть больше товара человек набирает, даже покупая то, чего не хотели купить бесплатные пакеты ну, для удобства это в супермаркетах очень активно используется то есть за счет того что вы за раз больше можете донести плюс тележки для удобства доехать до машины то есть я всегда тележку даже до машины довожу Но у меня там бывают случаи когда две тележки приходится брать то есть пока туда пройдешься все затаришься чтобы уже там 10 раз не ездить из бенефитов интересная вещь это бесплатная. Э, так я хотел сказать про мотивацию сотрудников. Тут был один из вопросов мне. Я просто некоторые вопросы, что мне задавали на этот семинар, я их разби, разнесу на другие семинары. И пожалуйста, на будущее писать в вопросах бизнес, то такие. Вещи, что я не просто не могу даже ответить. Например, способ магазин на втором этаже в спальном районе. Как сделать, чтобы народ поднимался на второй этаж. Конкретно какой магазин, какую, может быть, рекламу, я бы, может быть, и пред... подсказал, как боль более детально. То есть более конкретизируйте бизнес чем вы занимаетесь. А то такие вопросы, как увеличить продажи. Так, про Bestro я, кстати, написал статью. Как увеличить продажи в отдельностоящем кафе Быстро, где вокруг масса заведения общепита Зайдите на сайт, там на сайте есть статья по этому поводу. Я еще напишу на выходные еще одну статью. Как прорекламировать себя и проводимые акции максимально дешево, у нас максимально эффективно. У нас домашняя выпечка такого больше нет ни у кого в городе. Я писал, написал статью там, я на примере продукта, то есть нужен вам продукт, который будет приводить людей. Точно даже на, э, если вот по выпечке, я вам хочу сказать, что мне очень нравятся круассаны, именно такие есть. Э, вот я в Европе ел с шоколадом, то есть такой круассанчик, а в нем две палочки шоколада внутри. И когда его пару раз съешь, просто ради этого круасана всегда ходишь, а у них еще там была фишка в том, что когда мы ходили, они не все время были, то есть надо было заранее прийти. То есть вы создаете ограничения, создаете повод людей прийти, и вы какой-то вот продукт, который вы выпускаете. Вы должны создать, спровоцировать людей. Это же касается и на второй этаж. Про второй этаж я рекомендую почитать книжку и ботаники делают бизнес. Вот там как раз был пример хорош, хороший про шестой этаж, когда человек, человек на невыгодной площади открывал магазин книжек и как спровоцировать клиентов туда попасть. То есть вам надо придумать способ заманить туда людей. То есть сам по себе магазин, вы должны предоставить им что-то такое, чего нет либо у, у кого-то другого, либо же. Как причина? Если это спальный район, то там люди достаточно обеспечены. Вопрос такой стоит, что конкретно их может привлечь. Может быть, те продукты, те товары, которые вы продаете, может быть, они просто людей не интересуют, поэтому они туда не ходят. Опять же, в те же листовки можно пройтись и разослать, разойти. Ну, я бы вообще в спальном районе может быть в богатых этих районах дополнительные услуги с доставкой надо заказы и доставки надо вот так я по времени сильно сегодня перебираю что буду потихоньку заканчивать так еще осталось у меня предоставьте возможность покупки людям в кредит аналогично покупки в рассрочку то есть некоторые дорогие продукты товары люди либо же сразу денег нет либо же ну То есть психологический фактор распределенной покупки по времени, для вас это все равно будет выгодно, а для людей это лишний повод приобрести, особенно расрочки, потому что рассрочка в отличие от кредита, подразумевает, что вы, они платят те же самые деньги, затраты у них не увеличиваются. Оптовая продажа, банально, это вот ящик пива, не ящик упаковка, а 6 бутылок пива стоят как 5 если их по одной покупать то есть это оптовые цены подумайте что вы можете продавать таким образом. Итак, что мы сегодня рассмотрели сегодня я рассказал про пять факторов которые влияют на ваш доход на ваша прибыль мы рассмотрели ценообразование как можно меняя маржу самый простой способ то есть вы как повысить маржу средний чек банально вы можете уже завтра применить техники надеюсь вы их примените и уже может какие-то результаты будут к следующему семинару просто потестируйте не бойтесь поднять цену чисто для, для анализа на какую-то один одну единицу ставите вы там поменяли цену посмотрели поменяли цену посмотрели. Видеозапись семинара я завтра выложу на странице, сейчас я вам скину страницу. Так, это будет вот эта вот ссылка. Я хотелось бы получить от вас какие-то отзывы, пожелания к следующему семинару. Как, как только наберется достаточное количество отзывов, я выложу ссылку на следующий семинар. Следующий, на следующем семинаре будем разбирать техники привлечения клиентов. Пожалуйста, пишите, какие конкретные у вас бизнесы. Будем рассматривать именно ваши кейсы. По возможности постараюсь именно те варианты, которые вы напишите, те варианты осветить. Достаточно подробно. В пределах часа я думаю, что мы напишем. Те вопросы, которые я здесь сегодня не светил, я еще посмотрю. Пишите на той странице, там в комментариях, прямо прямо в комментариях на странице, вот, которую я сбросил ссылку. Я сейчас еще вам скопирую короткую ссылку, сброшу сюда на сам текст видео. То есть вот по этой вот ссылочке по короткой, если в руками набирать либо же по той ссылке которая длинная методы привлечения методы повышения продаж на сайте больше завтра я выложу видео сегодняшней нашей встречи всем большое спасибо приглашайте пожалуйста если вам понравилось приглашайте еще своих друзей на следующий семинар пишите ваши вопросы жду ваших комментариев, каких-то отзывов, что понравилось, что не понравилось. Может быть, я понимаю, что я банальные вещи рассказывал, но некоторым это действительно важно. Всем большое спасибо и до свидания.